Сегодня я, соратники, вам расскажу про алкоголь и табак. Но не про тот алкоголь и табак, который вы сами употребляете или не употребляете, а про тот алкоголь и табак, который употребляют наши родные, близкие нам люди, как выясняется, это тоже страшные враги нашего здоровья и нашего зрения. В 1985 году, многие помнят, были приняты антиалкогольные постановления, в которых было сказано Проблемы, связанные с алкоголепотреблением, у нас в стране резко обострились, а пьянство алкоголизм достигли угрожающих масштабов. Вот эту тревогу отражает график, на котором изображено душевое потребление алкоголя в России СССР с 1900 по 2000 год. Сюда отложены годы, а вверх отложены литры абсолютного алкоголя на душу населения в год. Это объективный показатель уровня пьянства в любом государстве в любое время. Что мы видим? Первое, что бросается в глаза, Россия традиционно была одной из самых трезвых стран мира. Душевое потребление алкоголя в России на протяжении предыдущих четырех столетий не превышало трех литров на душу населения в год. Я вам для примера скажу, что в 1893 году русские – на душу населения пели в десять раз меньше, чем французы, в восемь раз меньше, чем итальянцы, в шесть с половиной раз меньше, чем швейцарцы и немцы. То есть все разговоры о беспробудном русском пьянстве, о пьянстве как черте нашего национального характера, это грязная клевета на русский народ и на его историю. Но к началу века прошлого пьянство подскочило и в четырнадцатом году достигло неслыханного для так называемой «пьяной царской России» уровня 4,7 литра. В 2014 году у нас в стране был принят так называемый «сухой закон», и производство и потребление алкоголя упало почти до нуля. Меньше 0,2 литра на человека в год, меньше стакана в год на человека пили при «сухом законе». Сухой закон у нас в стране существовал 11 лет, и был отменен в 1925 году, полтора года спустя после смерти Ленина. Указ о возобновлении виноводочной торговли 5 октября 25 года подписал бывший враг народа Рыков, и водка вплоть до самой войны в народе так и называлась «Рыковка». Далее пьянство начало нарастать и в 1940 предвоенном году достигло 1,9 литра. Во время войны пьянство резко упало, мы данных не нашли, и до военного уровня достигли только в 1952 году. И вот после смерти Иосифа Фессерионовича Сталина, наша страна полетела в страшную алкогольную пропасть, достигнув в 1980 году уровня производства алкоголя почти 11 литров на душу населения в год, превысив в том же 1980 году. Среднемировой уровень производства алкоголя в 20 самых пьяных странах мира почти в три раза. 4 миллилитра пьяный мир пьет. В 1985 году были приняты антиалкогольные постановления, и производство и продажа в стране пошла резко вниз. В 1985, 1986, 1987 год. Но в 1988 году продажа, производство и потребление алкоголя упало более чем в два раза за два с половиной года. Но в 1988 году к власти пришли силы, враждебно настроенные против политики отрезвления, и они развернули программу неслыханнейшего спаивания народов нашей страны. И понеслось вверх. 88 1989, 89-й, 90 91 2 3 я до 2000 -го года дотянуться не смогу, потому что по официальным данным в 2000 году в Российской Федерации было произведено и выпито по 18,5 литров абсолютного алкоголя на душу населения в год. Это алкогольный коллапс. Это алкогольное уничтожение всех основ жизни нации и государства. По данным Всемирной организации здравоохранения, при 8 литрах начинается необратимое угасание этноса – 18,5 литров. Параллельно этому графику, вот точно так же, как взлет и падение ракеты, в стране нарастали и падали все негативные последствия, связанные с употреблением алкоголя. Вот точно так же росло количество пьяниц и алкоголиков, количество которых с 50 по 80-й год выросло у нас в стране количество алкоголиков в 14 раз. Росло количество пьяных преступлений и преступников в тюрьмах. Сейчас около миллиона наших соотечественников сидит за решеткой. Это вообще неслыханный показатель для России». Падала рождаемость, но зато росла смертность. Вот он, знаменитый русский крест, когда в 1988 году вдруг резко пошла вверх смертность, была 6, а через 6 лет стало 20 смертность на тысячу. В три с лишним раза смертность за 8 лет увеличилась. А рождаемость с 1988 года по 94 упала в три раза с 20 до 6. Вот он русский крест знаменитый, про который все говорят. Это алкогольный крест, который ставят на нашем народе. Но самым страшным итогом этого пьяного безумия является то, что идет прогрессирующее вырождение народов нашей страны, и в первую очередь русской нации, славянских, прибалтийских, северных народов, где пьянство достигло размаха национального бедствия. Я вот вторую кривую нарисовал. Это коэффициент популяционной деградации нашего народа. Это процент школьников, которые сидят в школах для дебильных детей. Последняя точка относится к 1962 году. В 1962 году в СССР данные о дебильных детях засекретили. Они нас очень сильно дискредитировали. В 1982 году по нашему требованию Академия Педнаук представила данные о дебильных детях. Мы ахнули. В 1982 году 3,5% детей, родившихся в СССР, имели тяжелые отклонения в физическом и психическом развитии. Это дети-уроды. А еще 13% родилось с отклонениями средней тяжести. 16,5% детей родилось ненормальными. Каждый шестой ребенок. Вот чем мы расплачиваемся за наше фантастическое невежество в области алкоголя. Данные 98 -го года вообще потрясают. У нас других данных нет. По официальным данным, 37% детей рождается с отклонениями от нормы. А в таких самых пьяных регионах, как Новокузнецк, эта цифра уже подходит в 60. Детей с отклонениями рождается больше, чем нормальных. Но дебилы и умные это рождаются два полюса. Рождается дебил, полудебил, четверть дебил, дурак, полудурок, полуумный и умный. И весь этот набор вплоть до умного это все дети пьющих родителей не пьяниц и алкоголиков, нормальных простых пьющих родителей. Все зависит от стажа питья и количества выпитого отцом и особенно матерью. Нас долго уверяли, что алкоголь держится в организме двое суток, и двое суток надо воздержаться от продления рода. Это очень опасная ложь. По современным научным представлениям, алкоголь и продукты его распада держатся в организме более 20 суток. А молодой мужчина восстанавливает репродуктивную функцию только через сто дней воздержания от алкоголя. Три с половиной месяца ни капли в рот пива, виноводки, у молодого мужчины омолаживаются половые клетки, он может дать жизнь здоровому полноценному ребенку. Женщина такого срока лишена вообще. Девочкам, девушкам, женщинам, те, кто собирается рожать детей, на протяжении всей жизни ни грамма алкогольного яда в рот вообще брать нельзя. Потому что в отличие от мужского организма, половые клетки в женском организме зарождаются при рождении девочки и находятся в организме всю жизнь, поступая раз в месяц по мере созревания на возможное оплодотворение. И неизвестно, какая рюмка шампанского повредит ту самую клеточку, которая годы спустя аукнется ребенком со слабыми способностями, со слабым здоровьем или еще хуже, с каким-нибудь выраженным уродством. Все народы мира знали и свято соблюдали трезвость молодежи и трезвость женщин. У нас в Сибири вплоть до 30-х годов прошлого столетия употребление алкоголя женщиной считалось одним из тягчайших грехов. Мы же с вами нажили и эту проблему. Мы законно гордились. С 40-го по 80-й год у нас в стране все выросло, и уголь, и нефть, и сталь. Но самый дикий рост с 40 по 80-й год у нас в стране претерпел женский алкоголизм, который за 40 лет вырос у нас в 1200 раз. Вот вам, соратницы, цена ваших, казалось бы, безобидных рюмочек за столи. Сейчас каждый шестой алкоголик у нас в стране – женщина, и избавляться от этого недуга им намного труднее, чем мужчинам. Алкоголь является убийцей номер один в нашей стране. По причинам, связанным с алкоголем, в прошлом году в Российской Федерации на тот свет ушло около одного миллиона человек. Это население Томской области от мало до велика уничтожено за год ведущейся против нашего народа алкогольной войной. Не верится? Мне тоже не верилось. По данным Всемирной организации здравоохранения, алкоголики и пьяницы в среднем живут. На 17-20 лет меньше, чем люди трезвые. На 17-20 лет меньше. И тоже не верится. Рассказывают, у кого-то был дедушка. Пил, курил, до 100 лет дожил. В 1983 году у нас в Академгородке началось массовое трезвенное движение. Начали это движение молодые мужчины моего возраста. Нам было по 30-35 лет. И вот как-то мы собрались с нашим трезвым обществом, и я спрашиваю, у кого из вас есть живой дедушка, поднимите руки. Ни одной руки в зале. Я говорю, у кого отец живой, поднимите руки. У половины, в том числе у меня, уже и в 33 года и отца-то живого давным-давно не было. Нам про каких дедушек-то анекдоты рассказывают. Я поехал в родную деревню, Алтайский край, Топчихинский район, село Белово. На сегодняшний день в деревне у меня нет ни одного живого пенсионера-механизатора. «Люди просто не доживают до пенсии. Тяжелейшие условия труда плюс постоянное пьянство, вот как мор какой по деревне идет. Так все же оказывается по науке. Наука так и говорит. Если трезвый должен жить 70, отнимите 17, вы получите 53 года, золотой век нашего российского пьяницы. 53 года всего». Недавно опубликовали данные о продолжительности жизни мужчин сельской местности Псковской области, это сердце России. Так вот, в среднем там. На селе мужчины живут 44 года. Это на 28 лет меньше, чем пресловутые живут негры в Америке. Нам куда дальше-то отступать? Меня год назад зимой пригласили в Вологду, владыка Максимилиан. Я прочитал за два дня во всех вузах студентам эти свои антиалкогольные и трезвые лекции, «На ура!» А в духовной семинарии я прочитал лекцию молодежь на ура!» А сидел батюшка один, видать, большой любитель выпить. А он сидел и морщился, и все то ему не нравилось. Я когда закончил, он подошел так это, вот, да ладно, чего уж, Владев Георгиевич. Я говорю, батюшка, где у вас приход? Он говорит, в райцентре. Я говорю, сколько вы в прошлом году похоронили на приходе? 29 человек». А сколько, говорю, младенцев родилось за год на приходе? «Один». Один родился, 29 похоронили. Районы вымирают все, водкой уничтожают просто... Это просто ужас какой-то, что творится в России. Трудно представить миллион людей, убитых алкоголем за год. Это статистика. Но когда рядом с тобой жил человек, и вдруг этого человека нет, и убил этого человека алкоголь, вот это впечатляет здорово. У нас... В третьем году началось массовое трезвенное движение в Академгородке. И была очень суровая зима с 83 на 84 год. Морозы доходили до 48 градусов. И 31 декабря в городе Искитиме, рядом с Академгородком, произошла трагедия, которая тогда потрясла всю Новосибирскую область. 30 вечером отец с сынишкой пошли в гараж, в погреб, ну, варенье, соленье и картошки к Новому году набрать. Они пришли, он сына вниз в погреб опустил туда. И говорит, ты там пока разбираешься, что к чему, а я к соседу по делам сбегаю. А гараж запру, чтобы и холод-то не уходил. А у соседа стакан другой третий, и про сынишку он забыл. А мальчонке девять лет. Он бы, может, в погребе просидел, жив бы остался. Но там холодно и страшно. Свечка сгорела, он вылез, и давай в эту дверь бить и колотить. А кто там будет в эти мороза ходить по этим заснеженным гаражам, а ночью грянул мороз сорок четыре градуса. А утром папаша проснулся, вспомнил сына, то он в гараже запер, прибежал, открывает гараж, а он тут горкой прямо, ледяной, все ногти содрал, ну, видать, до последнего за жизнь боролся. И отец не выдержал, и прямо тут же на веревке взял прямо над этим погребом и повесился. И вот эти две смерти были такой нехороший знак на восемьдесят четвертый год, мой хороший друг Володя Лебедев Он инженер-физик, но он еще и поэт Его этот случай настолько потряс Что он написал стихотворение Которое назвал «Гараж» Оно небольшое, я вам его прочитаю Слышь, Федя, где рюкзак колхозный? Возьмем картошки в гараже Пойдем, сынок, пока не поздно А то девятый час уже Декабрь, опять оврал у мамы Две смены с ночи до утра Поужинаем нынче часами. «Да не копайся ты, пора!» Он долго рассуждал дорогой о том, что кормится семья Не магазином, слава богу, а что картошка есть своя Придя в гараж, отец в машину, погладил ласково рукой Подумал, повернулся к сыну и говорит ему «Постой, я кое-что придумал, Федя, ты здесь побудь пока внутри Я прогуляюсь до соседей, а ты картошки набери Поговорю насчет резины, дверь я запру, и он ушел к соседу мимо магазина, Чтоб было с чем присесть за стол. Проснулся дома на рассвете, Прихожий свет, разбит трильяж, Все тихо, сына дома нету, И вдруг, как обухом, гараж. Не помня, как полуодетый, Добрался он до гаража, Хрипя, как зверь, сыночек, детый, Стуча зубами и дрожа, От ужаса землисто серой плечом нащупал щель замка, Не чуя, как железные двери, Пристыла голая рука. Рванул, пронсительный тонок, Замевший в петен шавый стон, И в ледяных слезах ребенок Упал со стуком на питон. скрипя покачивалось тело, В петле ременной на гвозде, А в пищиторг письмо летело. План снова выполнен. Вестя. В восемьдесят девятом году Центральное телевидение Показало перестроечный фильм под названием «Хозяйка детского дома». Многие помнят этот фильм Гундарева, директриса в главной роли. И в том же 89-м году Горбачев с супругой посетили город Донецк. И пока он решал вопросы, рейс Максимовна посетила один из донецких детских домов. Программа «Время» дало 20-минутный репортаж об этом посещении. Я его видел по цветному телевизору, от умиления чуть не заплакал. Там такие игрушки, там такие наряды показали в этом детском доме. Так вот, соратники, более лживых и более преступных фильмов и репортажей наше телевидение не показывало никогда, чем вот эта хозяйка детского дома и посещение мадам Горбачевой детдома в Донецке. Более лживых и более преступных. В 84 четвертом году весной мы, группа, Активистов трезвенного движения Академгородка Поехали в наш подшефный от Академгородка Барышевский детский дом Мы там обнаружили 115 несчастнейших ребятишек И только у троих из 115 Вот вы в цифру удумайтесь Только у троих из 115 нет родителей У 112 родителей живы Но они лишены родительских прав с и алкоголизм Вы там такого насмотрелись когда уезжали, я у директрисы Барышевского детдома спросил. Я говорю, скажите, а сколько ваших выпускников-мальчиков поступает в вузы? Она как глянула, говорит, да вы что, поиздеваться надо мной решили. Сто процентов мой детский дом, она говорит, работает на тюрьму. Сто процентов на тюрьму. У меня, говорит, 16 первоклассников, 10 из них дебилы. А мне говорят, учи всех вместе, дебильные дома переполнены. Я сама, — она говорит, — послевоенная детдомовка. Я поэтому из этого ада до сих пор не сбежала, но из нас-то люди же выросли. Эти-то почему ко мне косяком идут? Володя Лебедев, который написал стихотворение «Гараж», нашел в себе силы и мужество, посетил еще два детских дома, расположенных рядом с городком. После этого он написал стихотворение, которое в 1984 году признали антисоветским. Володю таскали в КГБ, пытались с работы уволить. И только в восемьдесят шестом году это стихотворение опубликовал журнал «Молодая гвардия». Оно небольшое, я вам его тоже на память прочитаю. Эпиграф. 1984 год. Новосибирская область. Барышевский детский дом. Из 115 детей только у троих нет родителей. Маслянинский детский дом. Из 97 детей пятеро сирот. Новошмаковский детский дом Из ста пяти детей Сирот двое И стихотворение Двадцатый век, сороковые Подставив раненую грудь Непокоренная Россия Фашисту заступает путь И утеряв рассудок здравый Предчувствует конец палач А под его пятой кровавой Расстрелы, пытки, детский плач На трупах трупы в небо глядя И вдруг у ямы на краю не убивайте меня, дяди, а я вам песенку спою. Дрожая и заикаясь прямо, над грудой неостывших тел, Ребенок над сестрой и мамой зверью про зайчика запел. Восьмидесятые. Народы страну прославили трудом, Но все полнее год от года, не детским горем детский дом. За что мальцу в четыре года дают за совесть не за страх, Беду великого народа нести на тоненьких плечах. Проснувшись, плачет он ночами И рвется понимание нить «Не отдавайте меня маме, мне страшно, мама будет пить» Очнитесь, люди, плачут дети Скажи, великий мой народ Со тех сирот фашист в ответе А кто со нынешних сирот? Поражает воображение Динамика роста школ для дебильных детей в нашей стране Поражает всякое воображение в шестидесятом году, когда мы только начинали пить, в Вологодской области было две школы для дебилов. В восемидесятом восемнадцать девять с половиной раз за 20 лет. В Донецкой области было четыре, стало 38. В восемьдесят пятом году в Ленинграде 64 школы работали только на дебильный контингент. У наших соседей о мечей. В шестидесятом году была одна школа для дебилов на всю область. Сейчас 19 штук. Но все своих дебилов они везут в Новосибирскую область, потому что в Новосибирской области таких школ 58. Открыли целый факультет в пединституте. Дурфак его студенты называют. В нашем новосибирском академгородке, к нашему величайшему стыду и невежеству, а ведь академгородок, это самый высокообразованный район Советского Союза. У нас уже открыта вторая школа для дебилов, и та не вмещает всех желающих. Эти ненормальные и дети сидят в обычных классах и требуют получения усредненного образования. 95% дебильных детей Академгородка — это дети так называемых культурно и умеренно пьющих родителей. Не пьяницы, а алкоголик. Родительское невежество обернулось такой трагедией, Тут хоть локти, хоть ногти кусай, сделать-то ничего нельзя.